Всем здорова, меня зовут Игорь, и вы сегодня на моем канале. В данном видеоролике я вам сегодня расскажу о себе, то есть краткую историю о себе, расскажу уровень своей экспертности. Это делается для того, чтобы упростить вам и себе жизнь, чтобы не возникали сторонние вопросы о а том, кто я, что я, почему, как и куда. Как обычно, это многим людям задают, начинаются глупые расспросы, затраты времени. Я просто буду ссылаться в будущем, если что, на этот видеоролик. За свои чуть больше четверть века я много чего повидал, много где был, много чего знаю интересного, общался с разными людьми. Это и военные, и спортсмены, и тренера, медики, будущие медики и врачи. И всю свою экспертность, весь свой опыт я строю не только на собственных знаниях, которые получил за все это время, но и на знаниях других людей, соответственно. То есть опыт достаточно, я считаю, богатый на мой небольшой возраст, я бы сказал. И начну с того, что мой тренировочный стаж, даже не стаж, а тренировочный опыт начинается примерно с 10 лет. Занимался я различными видами спорта, не буду их уж перечислять, потому что это достаточно долго будет. Служил по контракту, то есть я прошел один контракт в спецвойсках. И мой тренировочный стаж, именно силовых видов спорта, Примерно три года, там плюс-минус. Точно округлять не буду, потому что много чем занимался. Кто ходит в зал, тот видит, что тренера болтаются со своими так называемыми подчиненными, подопечными во время выполнения трен... упражнений, во время самой тренировки, между подходами. То есть весь тренировочный процесс больше строится не на том, чтобы научить человека, дать ему какие-то хотя бы азы, знания, а на том, чтобы поболтать. И сами клиенты у меня именно хотели то, чтобы я, ну, может сказать, развлекал их, а не проводил с ними тренировки, что-то им рассказывал, что-то им объяснял, что-то показывал. И мне это просто-напросто в определенный момент надоело, так как я очень придирчиво отношусь к себе в тренировках. И к людям, соответственно, также очень сильно придирался, не давал никому э, спуска, так сказать. Скайбал черст, блядь. Вот, не давал никому спуска. И людей это не устраивало, людей это раздражало, потому что все думают, что... Я пойду к тренеру, через месяц я буду как Шварцнегер. Ну да ладно, тему тренерской деятельности я подниму в другой раз, в другом ролике. И уже разберу это поподробнее, возьму какие-нибудь примеры живые. Вся моя спортивная деятельность подтверждается определенными силовыми достижениями, антропоморфными показателями. Далее в ролике я предоставлю эту информацию. В будущих роликах я сделаю уже подборку именно своих тренировок, объясню и расскажу, что как и почему. Также в свое время у меня были моменты, когда я пользовался различными препаратами, начиная от аптечных препаратов, так сказать, медикаментов и БАДов с их мизерными дозировками и заканчивая АЭС и ими подобными. На данный момент я не занимаюсь спортом более года и цель вообще этого видео и будущих видеороликов, как и самого канала заключается в том, чтобы... Показать, сколько времени займет у меня восстановление. Показать, чем я буду заниматься дальше. Возможно, сдвигнуть кого-то заниматься спортом, либо вернуться в спорт. Либо просто хотя бы заняться своим здоровьем, своим телом. Также рассказать о своем опыте и показать возможные ошибки, которые вы можете совершить. И рассказать свои ошибки, которые я совершал. Также, учитывая мою цель, я собираюсь в будущем перейти на другой тип тренировок. То есть я тренировался больше на силу и взрывную силу. И достигал именно своей цели, двигаясь по определенному направлению. Но сейчас у меня немножко изменились приоритеты. Я хочу развивать помимо силы и взрывной силы еще выносливость и определенную гибкость. То есть сохранить и усилить свои связки сохранить здоровье суставов соответственно и подлечить возможно их учитывая то что количество травм у меня достаточно большое об этом я тоже в будущем расскажу какие травмы и почему я получил и соответственно это эти тренировки будут уже нацелены на то чтобы быть готовым к любым условиям жизни, то есть там, будь там хоть атомная война, хоть драка, хоть бегство от толпы собак, хоть всеми любимые зомби-апокалипсис, неважно. Быть готовым ко всему, физически, морально и психологически соответственно. На этом ролик я буду заканчивать, потому что я так достаточно сильно растянул, сказал больше, чем хотел сказать. Подписывайтесь на все мои социальные сети, ссылки будут в описании и в закрепленном комментарии. Ставьте лайки, жмите колокольчик. Спасибо за внимание. Всего доброго. Всем пока.